Друзья, всем привет! В этом видео торговля будет только на фоне, поскольку мне захотелось затронуть тему, которую нужно понимать абсолютно всем. Мне сейчас пишут многие люди с разным видением рынка, с разными просьбами, с разными подходами к торговле, да и к жизни в целом. Поэтому я уверен, что это видео будет полезно и тем, кто только начинает, и тем, кто уже находится в процессе своего пути. В торговле, как и в жизни, чтобы чего-то достичь, нужно поставить себе цель. И как и в жизни, чтобы этой цели достичь, нужно поставить себе план. Без торговой системы, без собственных правил, которые вы сами для себя подобрали, без дисциплины не будет никакого смысла торговать. Многие приходят на рынок и рассчитывают сразу зарабатывать миллионы и получать огромную прибыль. Ведь это так легко сидеть себе в уютном кресле, попивать чаек и нажимать на кнопочки в свое удовольствие. Поэтому не подумав, они бросают свою работу, берут кредиты, занимают деньги в долг, а далее к ним приходит разочарование, безысходность и слабость. Один раз не подумав, они закапывают себя в огромную финансовую яму на несколько месяцев, а то и несколько лет. Но даже поставив себе цели, подготовив план заранее, подобрав торговую систему, все равно у вас ничего не получается. А почему у вас не получается? Потому что брокер плохой закрывает меня в последний момент. Потому что это не мое, потому что индикаторы дают сбой, потому что система плохая. Всеми вашими поступками руководят ваши эмоции. Если вы получаете просадку, ваш мозг дает вам сигнал о том, что что-то пошло не так. Что нужно что-то срочно менять. После всего лишь одной неудачи вы думаете, что ваша торговая система перестала работать, поэтому вы решаете изменить подход к торговле. Но вы уже на эмоциях. Вы не можете терпеть, до следующего дня вам нужно изменить что-то прямо сейчас. Вы продолжаете торговать, увеличивая сумму сделки, переходя на огромные перекрытия и ставя сделки в обанком. В этот самый момент вы уже сдались и слились. Из-за чего это произошло? Вы нарушили дисциплину. Вы приняли решение, заранее зная свое поражение. Решение, друзья. Помимо эмоций, нами руководят также наши решения. Именно принятием решений мы контролируем свои действия на эмоциях. А что было бы, если бы вы приняли решение закончить торговлю, к примеру? Вы бы закрыли окно браузера и начали делать другие дела. Ваше психологическое состояние пришло бы в норму, и вы бы начали адекватно мыслить. После небольшого перерыва вами уже не руководят эмоции, и вы можете продолжать свою торговлю. Именно поэтому так важно соблюдать все правила. Они избавляют вас от лишних действий и эмоций. Правило это ваши решения, принятые заранее. Заставляя торговый план, вы думали о победе и заранее знали, что вы ее одержите, какие бы трудности у вас не происходили. На долю каждого человека приходится провалы, испытания и неудачи. Именно они делают нас сильнее и проверяют нас на прочность. Если мы победим нашу неудачу один раз, то уже завтра мы станем намного сильнее. Рынок живой и обманчивый, поэтому при торговле может произойти все что угодно. Если что-то не сработало или пошло не по плану, то это не значит, что это перестало работать вообще. Риск менеджмент и мани-менеджмент именно для этого и предназначен, чтобы преодолевать все эти рыночные волнения и уметь их пережидать. Да, конечно, в этом видео нет никакого загадочного секрета или конкретики, поскольку каждый человек уникальный и каждый сам подбирает под себя свою торговую систему. Чтобы научиться торговать, нужно потратить огромное количество времени на саму торговлю. Только с помощью постоянной практики вы научитесь читать рынок и выходить в плюс. Но только, если никогда не будете сдаваться. Ребята, вот такое вот видео получилось. Мне некоторые люди пишут, что у них не получается торговать, что у них не получается выходить в плюс, и они постоянно сливаются. Сколько бы они ни торговали, но выход в плюс зависит от дисциплины и от психологии. Поэтому я буду стараться вам как-то преподносить эту психологию. Друзья, буквально вчера настало 2500 Огромное вам за это спасибо. Мы с вами достигли еще одной цели и теперь движемся к 5000 подписчиков. Наш канал потихоньку растет и это очень радует. Друзья, обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего. Никогда не сдавайтесь и всем пока.